Кто-то верит в талисманы, кто-то нет. Но все же у каждого из нас есть украшение или предмет, которому мы придаем особое значение. Какое иногда даже объяснить не можем, но верим, что оно есть. Ну вот у астрологов свое мнение насчет талисманов. И на 22-й год они для каждого знака зодиака подобрали свои. Какие принесут удачу, узнаем у астролога Веры Хубилашвили. Вера, доброе утро. Доброе утро. Вера, ну талисманы, они все же какое значение имеют для каждого из нас? Талисманы, если говорить обобщенно, это энергетическая поддержка. Да? И наступающий год у нас, соответственно, год водяного тигра, который будет тоже обладать своей силой и будет влиять на каждого из нас с особым своим э, отношением к человеку. И здесь я хочу немножечко вас ну, наверное, уберечь или предостеречь от того, что хозяин года не каждому в доме положен. Тигр будет, к сожалению, приносить некое напряжение для тех, кто родился у нас в год обезьяны и год змеи. Это определенная комбинация, которая в астрологии называется огненное наказание. Если сочетать этих зверьков между собой, то в жизни хозяина гороскопа могут возникать какие-то очень неприятные события. Но у меня есть хорошая новость тигр у нас имеет своего фаворита. И фаворитом у тигра является свинка. Так вот, для того, чтобы снивелировать это тяжелое огненное наказание, я рекомендую всем обязательно дома иметь любимчика тигра. Ну вот какие талисманы должны быть обязательно в доме в течение всего года? Я сегодня хотела бы порекомендовать, исходя из западного гороскопа, если вы не против, каждому из представителей знаков зодиака. Давайте пройдем по стихиям тогда начнем с огненный это овны львы стрельцы овну в этом году будет очень хорошо имеет две ключевые фигуры первая из них это пирамида которая будет помогать ему удерживать баланс и основу в своей жизни потому что год обещает ему быть очень активным. при этом второй символ который ему нужен это ключ ключ в любом его выражении. Это может быть брелок, это может быть даже украшение. А ключики то... от дома? Ну, если уж, собой. если уж так, то это тоже будет, наверное, работать, но, тем не менее, это должен быть какой-то сакральный символ. Да? можно да, повесить что... ключик какой-то да. или сережку? Да. да. Это будет для вас оберегом, и вы тем самым будете открывать любые двери, которые вам в этом году очень дозволительно открываются. А что львам? Львы в этом году достигнут очень больших финансовых успехов. И им благоволят в этом звезды. И для того, чтобы это действительно совершить Самая простая им рекомендация носить с собой символ денег. Это может быть знак доллара, это может быть какая-то заговоренная купюра. Стрельцам, как представитель огненной стихии, в этом году удваивается энергия огня, и им очень хорошо будет носить талисман Солнца. Брелок это может быть картинка, это может быть даже фигурка. И вам, дорогие стрельцы, будет помогать этим, этот год прожить очень успешно. Переходим к знакам Земли. Это у нас Тельцы, Девы и Козероги. Если мы говорим про про деву. Девам особенно в этом году будет помогать дракон. Как сила, бесстрашие, мощи и э, восточной астрологии является одним из самых сильных животных, будет оберегать представители знака девы. Тельцам и козерогам в этом году будет очень хорошо помогать фигурка ангела. Маленькая фигурка, может быть, даже какой-то символ. Но это должен быть какой-то энергетический контакт с тем предметом, который, вы понимаете, что может нести вам реальную такую связь. Переходим к знакам воздуха. Это близнецы, весы и водолеи. Весам рекомендовано, так же, как и стрельцам, солнечную энергию себе добавлять. И это может быть любой талисман солнца. А вот водолеям им нужен полумесяц или луна в любом управлении как знак возрождения. Этот год будет нести им очень много много возможностей. Луна, да? да. А для близнецов, как людей, настроенных в этом году на большие достижения, можно носить оба эти символа, потому что они будут гармонизировать в их пространстве энергетику, либо солнечную, либо лунную. Но лучше, если они будут в тандеме. Ну что ж, переходим к водным знакам. Рыбы, раки, скорпионы. Какие талисманы вы им посоветуете? У нас планета удачи, планета большой радости, Юпитер переходит в знак рыб. И, конечно же, всей водной стихии будет благоволеть. И, в очередь это будет влиять на сферу любви и взаимоотношений с противоположным полом. Для представителей раков и рыб в этом году будет достаточно носить символы сердечек или парных каких-то изображений. Это будет укреплять союзы, это будет привлекать нужную энергетику в их жизни. И скорпионам им очень хорошо носить золотые украшения. Тем самым в их жизни будет увеличиваться энергия любви с одной стороны, с другой стороны помогать а если ты сам наделяешь э, какой-то предмет, талисман, энергии, чтобы этот предмет защищал тебя и работал, и веришь в это, одной веры будет достаточно? Звезды звездами, но если вы по каким-то личным соображениям тяготеете к какому-то ну, своему талисману или какой-то обережной силе, или просто какой-то маленький у вас есть секрет, о котором знаете только вы, пусть он будет всегда являться вашим защитником, проводником к лучшему и к самому большому успеху вашей жизни. Спасибо, Вера. Спасибо. Доброго вам. дня.